Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же бородатый скреч. Продолжает играть в игрушечку Валхейм, конечно же. Да, недавно мы сделали на нее первый обзорчик и совершенно новый взгляд, и были приятно удивлены тем, что здесь происходит. Да, очень интересная, достаточно песочница у нас с вами получилась. Напоминаю, что игрушечка очень новая, вышла она буквально. Поза или же может быть вчера, или поза вчера. В общем, третьего, по-моему февраля этого года она у нас вышла. А, находится она на данный момент в раннем доступе, пока еще не доделана. Разрабы постоянно ее допиливают, а пока не допиливают, мы потихонечку будем в нее играть и познавать азы, как говорится, всего того, что здесь вокруг нас а, происходит. Ну а для того, чтобы братишка скретч это делал более охотнее пожалуйста, поддержите меня лайкосиками под данный видосик, не скупитесь. Вам ведь ничего не стоит, а для меня офигеть какая поддержка. Ну что ж, друзья, начинаем I'm прохождение и выживание в этой выживалочке с открытым большим а, миром в прошлой серии мы здесь немножко пробежались по окрестностям а, построили себе вот такой вот рабочий стол а, на котором мы можем а, выполнять всякие интересные а, штучки и нам кстати сейчас говорят что ремесленная станция должна находиться а, под крышей чтобы ей можно было пользоваться и поэтому нашей сегодняшней миссии скорее всего будет конечно же добыча ресурсов на наш а, дом давайте для начала глянем сколько у нас осталось ресурсиков точнее сколько мы чего а, насобирали так мясо мы наверное здесь не будем хранить будем просто в инвентаре хранить а, напоминаю что начинаем мы с полного нуля а, уровни сложности какого-то при начале я не смог выбрать потому что игра мне не дала здесь один определенный уровень сложности а, как говорится универсальный вариант а, и нам нужно на нем учиться а, выживать. Так, ну что ж, давайте, ребят, попробуем сейчас все деревья. Здесь м -м, пень надо, наверное, выкорчивать как-то. Я не знаю, можно ли здесь выкорчевывать пеньки. Сейчас мы в этом с вами убедимся. Информации пока что в интернете по поводу... Ой-ой-ой, совершенно верно, друзья. Пеньки можно выкорчевывать и получать с них еще немножко а, древесины. Да, две штучки мы, смотрю, а, добыли. Так, нужно, ребят, не злоупотреблять этим, потому что у нас ограничен наш инвентарь. А, 300 мы можем таскать. 44 уже заполнено. Так, ну что ж, ой-ой-ой, опять этот лесовик. Надо, короче, сделать срочно факел. У меня есть стандартные рецепты. На факел нужно всего лишь одно полено и одна, одна значит, смола. Легонечко мы делаем факел. Это, ребят, для того, чтобы отгонять этих вот этих деревянных упырей, которые здесь за нами пытаются охотиться. Но он, в принципе, убежал, да, струсил уже меня. Он уже понял, что от меня отгребает постоянно. Давай, беги уже, Форест, беги, черт возьми, не появляйся здесь больше в моих владениях. Иначе палочка, ты знаешь, где... Кажется, ладно, не будем пугать этого чувака, возможно, мы еще с ним задружимся в процессе, наша основная цель, конечно же, пока что рубить вот эти вот веточки, да, руками, кстати, гораздо медленнее получалось рубить эти палочки, сейчас же мы с топором, и теперь нам гораздо проще добывать себе ресурсы, сейчас мы немножечко добудем ресурсов, а уже потом будем строить себе хату. Так, так, так, ты что, вообще, что ли, оборз... Оборз... Оборз... оборзел? Блин, ты волосатый-полосатый хрен. Деревянный ты. Буратино, иди отсюда. Плохо, ребят, работает. Смотрите, топор, но вторая атака с помощью факела просто ваншотит этих деревянных упырей. Они просто-напросто, видимо, никакой сопротивляемостью не обладают к огню. Я их просто поджигаю, и они горят. В аду. Идем, ребят, дальше. Я, как видите, ребят, когда я порчу лес, на нас агрятся вот эти животные, да, вот эти обитатели леса. И так, ребят, со всеми практически здесь местами. Где бы мы ни стояли, везде находятся какие-то враги, которые пытаются нас нагнуть. Ну что ж, в погоде за ресурсами, ребят, продолжаем дальше рубать вот это вот дерево. Улучшен навык рубки древесины, и мы гораздо быстрее сейчас срубили древесину. Кстати, здесь, если на вас упадет вот такое большое дерево... Так, что это такое? Прыжок еще улучшил. Отлично. Если, ребят, здесь упадет на вас такое большое дерево, то нашему персонажу придется э -э неслабо. Потому что здесь это все дело... Физика работает как надо. Если мы попадемся под падающее дерево, то нас оно, наверное, э сваншотит. Если честно, я еще не пробовал. Возможно, как-нибудь попробую. О, я рублю сразу же и пень, и дерево большое. Так, а пень можно срубить до конца? Так, ты... В деревянный хрен, иди-ка ты отсюда, иди к своему папе Карла Так, что-то я не понял, у меня похоже дерево в воду улетело Ладно, я надеюсь, что оно у меня не утонет, потому что все мы знаем, что деревья... Ой, ой ой отлично, так, иди отсюда ты, пень Пенек, ребят, постоянно нам мешает, пытается здесь нам испортить всю малину Так, ребят, давайте комбо, комбо, комбо Когда у нас два оружия в руке, мы сначала машем основным, которые я так понимаю, в правой руке Иди отсюда, говорю, догоню же! Ты сам нарвался, слышишь? Я ничего не хотел против иметь против тебя, но ты сам нарвался. Пошел вон отсюда за загасник, чертов, лесной ты. Все, ребят, зарамсили мы эту проблему, которая постоянно теперь будет наступать нам на пятки, как мы будем уничтожать здесь лес. Но, тем не менее, ребят, нам надо, нам надо ресурсы а, для того, чтобы что-нибудь построить. Да, в итоге нам придется разобраться с этим бревном. Вы видели, ребят, только в воду стоило зайти, а там уже какие-то жабы. Ой-ой-ой, под... все, все, ребят, и влажность получилась. Ну ладно, днем влажность не столь страшна, как ночью. А, ночью, если мы получим влажность, то... Наш персонаж начнет потихонечку а, замерзать Так, ну что ж, давайте, ребята, а, мне нужно отремонтировать а, молоток, я так понимаю А, нет, топорик, а как это, кстати, сделать? Можно ли отремонтировать его в инвентаре? А, пока что не знаю Так, если мы наведем сюда и как-то с ним повзаимодействуем Так, что мы сейчас сделаем, не пойму А можно как-то с помощью дерева отремонтировать топор? Тоже, ребятки, не пойму Но мне кажется, здесь можно осуществлять ремонт Пока что, ребят, могу быть не в курсе, может быть, как-то на что-то надо нажать, вот, например, так, но это я экипирую. Там что-то, кстати, показывается, есть какие-то подсказочки, вот тут в правом нижнем углу экрана, когда мы экипируем. Что можно сделать? Так, на ролик тоже никак. Короче, друзья, мы сломали топор, и я не знаю, как его починить. А вот эти типы, я так понимаю, резаться будут постоянно, и нужно постоянно их а, контролировать. Так, ну что ж, а, как, какой у меня, ребят, выход вообще из этой ситуации? Возможно, у меня не хватает а, ресурсов для а, ремонта. Возможно... Так, давайте посмотрим. Мышь 2, пробел, уклонение... О, а это я не знал, секундочку. Мышь 2, пробел. Тихо-тихо. Мышь 2, пробел. Что то мышь 2? Ой, не понял, пробел. А, зажатый, зажатый удар... Не понял, ребят, как-то можно сделать здесь уклонение, я так понимаю, да? Когда мы подходим к верстаку, вроде показывается. Давайте, ребятки, вместе с вами все изучаем. А, мне необходимо познавать азы. Так, а если мы уберем факел? Мышь 2. Вот, ребят, мышь 2. А, блок. Ага, мышь 2 плюс пробел. А, -а, -а вон оно что. Мы просто можем перекатываться вот так от наших врагов. Но нужно, ребят, зажимать постоянно. Нужно постоянно... Ой-ой-ой, опять горю. Да что ж такое-то, а? Не хотел я ни в коем случае гореть, но пришлось, друзья, опять загореть. <laughs> я так скоро лишусь всего своего ХП, которого у меня осталось немножечко. О, это неужели... Это рыба была? Это, смотрите, это рыба была только что на берегу. Я только что чуть было не поймал рыбу. А неужели она от меня ушла? Да, ребята, рыба от меня ушла. Я хотел ей насладиться. Иди сюда, рыбешечка, давай я тебя словлю. Не хочет она к нам идти в ручки. Давайте, ребят, выйдем, потому что иначе я... Ой-ой-ой-ой, еще эти жабеныши здесь. Да что ж такое, ребят, пенек какой-то. Ай-яй-яй, прям по голове получил. Да капец просто, а. Меня опять, ребят, нагнули жабы какие-то сопливые, склизкие жабы. Нагнули меня а, легко. Ну, ребят, а, все потому, что я не уследил за своим здоровьем, Да, благо мы здесь резаемся недалеко. Надо было лучше следить за своим здоровьем. Кстати, место нашей смерти показывается. Если мы погибаем, то вот оно здесь, в этом углу. А, Экраны. Ну что ж, давайте, ребят, попробуем Сейчас а, подотек, подойдем Ой, тут же еще было дерево. Зачем я Рубил новое? Не понимаю вообще. Так, короче Ребят, этих жаб надо отгонять Надо забрать свои ресурсы Но мне нужно срочно от этих жаб Как-то избавиться. Они так и будут меня постоянно Преследовать. Так, отдайте мои Ресурсы, наглые жабы. По мордам Получай, по мордам Так, есть такое дело. Наш персонаж все-таки не Лыком шит. Он у нас очень Жесткий. Блин, блин, блин. Я тону, что ли, или что? Похоже, я тону Похоже, друзья, я утонул. Не пойму, почему. Но я, похоже, нахлебался водички И в итоге вот она, ребятки, опять смерть. Офигеть все-таки. Как же здесь а, быстро можно а, умереть. Стоит только зазеваться и все, ты уже труп. А надеюсь, мои все а, рюкзачки сохраняются. Или только же последний. Сейчас мы это с вами и посмотрим. Вот там я помер два раза. А что у нас сохранилось? Секундочку. У нас только один. У нас один только сохранился. И что у нас в этом? Так... Ну да, все, я, ребят, забрал а, Вот тут просто мой трупешник Я так понимаю, из него бег мертвеца какой-то у меня А, бег мертвеца, бег... А, бег мертвеца типа, типа, наверное, я бегаю быстрее, да? Давайте посмотрим способности, мне прямо сейчас интересно посмотреть. Так, скорость, бег мертвеца, вы можете бежать дольше и получать значительно меньше физического урона от атаки, расход а, выносливости в прыжке, минус 75, расход выносливости при беге. Короче, да, когда мы только что погибли, нам предоставляет возможность быстрее добежать до того места, где мы погибли, а, усиливая, как говорится, наши некоторые а, параметры. Еще какая-то черепушечка, я не пойму, что она делает, давайте посмотрим. Так, а как она называется? Она называется а, Нет потери а, навыков. Ну-ка, давайте глянем. Что это за баф такой? Нет потери навыков. Если вы умрете, то не потеряете очки навыков. Он оно, чё! А сейчас я потерял очки навыков. Или как? Ну-ка, давайте глянем-ка. Прыжок. Я даже не пойму, ребят. Если честно, я не помню, сколько у меня было навыков до того, когда я погибал. Но, наверное, все-таки я при, при, при смерти своей теряю немножечко очков так ладно ребят надо дальше идти вот топор смотрите мигает не просто так мне вот кажется что его можно как-то отремонтировать так ладно хорош бить верстак уже у тебя он так один если бы я знал ребят я бы конечно починил его без проблем и все-таки мне хочется а, понять а, где-то все-таки наверное есть какой-то не знаю ремонт или что-то в этом роде но не могу я просто-напросто найти так Скорость, параметр я вижу, да, этого оружия. Все у нас, как говорится, прозрачно, все просто. Но я не вижу, как его можно отремонтировать. Это, я так понимаю, я его беру просто-напросто. Это я его в инвентарь помещаю. Возможно, его стоит совместить с деревом. Возможно, дерево как-то стоит. Отличная крепкая древесина для строительства. Но все же, друзья, не пойму, как ремонтировать свой а, топор У меня еще нет такого а, оборудования А давайте посмотрим, заглянем все-таки через молоточек Возможно, я смогу построить какой-нибудь а, ремонтный верстак, ремесло Так, верстак Это что такое? Стойка для готовки А здесь у нас что такое? Колода для руки Опять этот пень пришел А трухлявый пень, иди отсюда уже А хватит здесь ходить уже возле моих владений Строительство, мебель а, мебель, кстати, есть, сундучок А, а вот она, кровать О, наконец-то, ребят, кровать Я так понимаю, это сейф-зона а, Пускай она будет пока у нас Где-нибудь под деревом Давайте разместим кровать, наверное, вот здесь пока что Да, хотя бы какая-то кровать у нас должна быть О, вот это я понимаю Да, у нас тут сразу ворон прилетел Который готов нам давать указания по этому поводу Ну что, давай рассказывай, что с кроватью-то делать Рад встречи, он мне говорит Я тоже рад, давай поболтаем с тобой Отдых для уставших. Спите всю ночь на в своей кровати и просыпайтесь в бодром состоянии и с полным запасом энергии. Еще одним улучшением вашего дома могут стать сундуки для хранения предметов. Хорошо всегда иметь при себе запасное снаряжение на случай, если с вами приключится что-то неприятное во время исследования. Я тебя принял, понял, ворон. Спасибо тебе большое за подсказочку. А теперь валет сюда! Вали отсюда, дай поспать людям, да, я устал и я хочу спать. Но хотя, ребятки, спать сейчас смысла нет, кровать... <смех> и мне нельзя поспать, потому что кровать тоже должна быть э, под крышей. Улавливаете, да, связь, дорогие друзья? Да, поэтому меня тут все просто-напросто принуждают сейчас. Так, и что такое, рыба, нет? чуть такое я нашел? Тихонечко, кремень. О, новый ресурс, отлично, добавлено кремень, но у меня, похоже, был уже кремень. Так, это что? Ты что там делаешь, ты? Трухлявый пень, пошел он отсюда. А, в воде, кстати, когда я наношу ему урон... Он гораздо хуже горит. Смотрите, что творится, а. Реализмус просто так и плещет. Так, ладненько, а, где мои шмотки? Хоть какая-то защита, наверное, от них должна быть. Да, ребят, вот эти шмотки мы можем просто-напросто одеть, кликнув на них правой кнопкой мыши. А, топор, скорее всего, мы тоже так же легко можем починить, но я пока не знаю, как его починить. Скорее всего, ребят, это делает какой-нибудь верстак. Так, что это такое? Древесина. А как это я не собрал? Столько древесины лежат, не собраны, нифига себе, так, наверное, ребят, все-таки давайте пробежимся по окрестностям, потому что без топора я не нарублю себе дерево, а, нужно ресурсов на топор накопить, поэтому мы давайте с вами прогуляемся, так, факел у меня есть, а, факелом буду отгонять местную шушуру всякую лесную, чтобы на меня не агрелось. так, здесь вот камушки у нас я вижу, отличненько. Хорошо, хорошо, камушки нам пригодятся А помимо, ребятки, всего прочего, у меня есть какая-то еда? Нет, с едой, кстати, у меня вообще очень большие проблемы Вот тут я что-то вижу, одуванчик Но одуванчик это же такое себе, это же несъедобное Одуванчиком, блин, травануться можно, мне кажется, если их лопать просто безмерно Поэтому одуванчиком мы, я думаю, не наедимся Ох, нифига себе, смотрите там сколько животных бегает Если попробовать убить животное, ребят, устроить охоту небольшую ну, животное, ребят, просто так не убью, потому что оно, черт возьми, шустрое! Мои, мои щупленькие ножки не смогут его догнать. Так, давайте, ребят, осторожно, как бы нам не угодить в какое-нибудь логово, например, какого-нибудь Эйк а, против которого, наверное, я пока еще ничего не, пред не, представ не представляю, никакой угрозы. А, это у нас, типа, мини-босс первый, с которым нужно... А, для того, чтобы с ним сражаться, я так понимаю, нужно сначала подкачаться как следует А мы еще, ребят, дохлячки, да, несмотря на наше а, достаточно плотное телосложение, как вы, наверное, уже видите Мы еще очень... Ох, нифига, сколько кам... камней-то в одном камне Отлично, это я удачно зашел Несмотря, ребят, на наше плотное телосложение, да, можем его посмотреть На да, накачанный такой брутальный а, скандинавский мужчина у нас, да, в полном расцвете сил Но дохлячок, друзья, я думаю, что при а, встрече с каким-нибудь первым боссом Так, прыжок я же, по-моему, улучшал Похоже, все-таки у нас навыки-то откатывают при смерти. По-моему, прыжок у меня уже был больше двух и больше трех. Да, я уже напрыгивал. И все-таки у меня, ребят, закрадываются сомнения в мою голову, да, что у нас все-таки... Походу, сни, снимают с нас очки э, заработанных навыков, если мы умираем. Поэтому есть смысл здесь не подыхать, друзья. Да, берите на заметочку, братишка Скретч только дельный совет всегда дает. Так, ну а мы, ребят, идем дальше. Веточек тут я много насобирал. А, камушков тоже насобирал. Заберись да, уже, веточка, отлично. И мы продолжаем, ребятки, играть. О, секундочку, я где-то такое видел уже. Иди отсюда, Трухлявый пень. Трухлявый пень. Какого-то черта здесь забыл. Наверное, он хочет получить люлей. Трухлявый пень, иди сюда скорей и палуй. Да что ж такое, какой он прочный попался, а? Он что, выше уровнем или что? Гори уже в аду, блин, факел сломал об него. Я в шоке просто, друзья. Я просто в шоке, сломал об этого парня я факел свой. Ладненько, давайте, ребят, продолжаем дальше собирать камушки. Это наша самая основная цель, Да на сегодняшнюю серию, наверное, и надо уже задуматься, так, это что за камень, это что-то, подобный камень я уже видел, давайте подойдем к этому, и мне все-таки интересно, рунный камень, прочитать, прислушайтесь к словам Ульфа, так, что-то как-то быстро, а, поселенцы чужого края, здесь вы найдете хороший камень и древо, хороший камень, древо и все, что нужно для постройки дома, вам нужна будет крыша, чтобы укрыться от дождя, для этого вам понадобятся стены, а чтобы крыша не упала, да, наконец у вас должна быть дверь Иначе будет немного труднее входить и выходить Эти вещи э, Ульф узнал сам Теперь он пишет э, Их на этом камне Чтобы помочь другим Помолитесь Одину за его душу Подсказники у нас, друзья, смотрите-ка А вот там вдалеке я вижу, похоже, какой-то домик маленький Так, секундочку Секундочку а Как забрать свой э, верстак Давайте пойдем все-таки заберем свой верстак Вот там я вижу какой-то дом И мне, конечно же, любопытно а, проверить, что у нас там а, находится в этом доме. Мы, наверное, сейчас туда переместим свой, а, свой дом. Так, давайте сделаем каменный топор. Дубину, молот, факел сначала давайте сделаем. Да, факелом я вот этих пинков могу отгонять. Раз. А, каменный топор. Да, мне он очень нужен. Два. Блин, ну вот я хотел отремонтировать. Ну как отремонтировать-то? Может быть, все-таки надо было камнем отремонтировать или как? Может быть, камень с деревом? Не понимаю пока, ребят. Нет у меня а, полномочий. Вот, пробуем, нажимаем, не ремонтируется. Какие-то, может быть, еще кнопки надо зажимать? А, тоже не ремонтируется. Может быть, попробовать еще какие-то комбинации? Никак, друзья, не ремонтируется, а мой персонаж уже а, замерзает. Так, ну что ж, давайте, ребят, отгоним этого типа. Ты что тут забыл возле моей кровати? Пошел вон! С одного удара. Вот видите, ребят, иногда с одного удара такие типы откисают. Да, просто-напросто ударил факелом и все. А иногда бывает не откисают. Так, наверное, мы это все сейчас дело заберем. Кроваточку я забираю. Идем дальше в лес. А, строить дом. Там у нас, говорят, больше ресурсов. Не занятая кровать. А как-то с помощью молотка. Можно же демонтировать. Я что творю-то, а? Можно же реально демонтировать это все. Так, повернуть. Просто, ребят, на среднюю кнопку мыши мы ремонтируем. И ресурсы все забираем. Также можно с этим поступить. И также можно с, ко с костром. Все, ребят, забираем и выдвигаемся. Блин, надо было мне это делать, наверное, днем, когда не так холодно. А теперь уже, к сожалению, я вынужден скитаться здесь по морозным лесам. Ну, как по морозным. Здесь достаточно холодно. Вот, как вы видите, ба дебаф у меня висит. Так, давайте, ребят, скушаем что-нибудь. Раз. Вот это что за полоска? Мне интересно узнать, что это за полоска. Это, Ну, судя по вилке, это насыщение. Так, еще немножко давайте. Оп, можем съесть. Малина больше не, не съесть. А, я так понимаю, разного типа продукцию можно есть в ограниченных количествах. Если мы малину съели, вот там, видите, у нас в левом нижнем углу экрана она отображается а, в специальной графе, то тогда у нас, типа, у нас, наш персонаж насыщен этой малиной, и мы уже... Не хотим ее принимать. Так, ну что, давайте, ребят, искать место. Мне подсказали, что здесь есть нормальное местечко. Я хожу, хочу даже вот до того домика прогуляться и посмотреть, что у нас там интересного. Но здесь, смотрите, да, такое достаточно интересное место. Здесь очень много дерева. Здесь у нас достаточно, кое-где бывают ровные места. Да-да-да, так, убери ты уже эту кровать у себя из-под носа. Она очень сильно дезориентирует. Так. Есть здесь жирность у нас в лесах. Что это такое было? Ветка поднять, отлично. Я все-таки, ребят, сейчас бегу, прогуляюсь. Мне интересно посмотреть, что в том. А, кто в том домике живет? Теремок, теремок. Он не низок, не высок. Кто в теремочке у нас а, живет? А, други или не другие? Пойдемте сейчас узнаем. Так, хорош, блин. Иди отсюда. Хорош за мной гоняться. Вы че, блин, забыли, а? Я вам че вообще сделал? Постоянно они за мной гоняются, эти пеньки трухлявые, но ничего. Сейчас мы посмотрим. Во! Нашел я, ребят, какой-то дом разваленный. Возможно, да, возможно, это наше первое с вами а, ветхое жилище. Не знаю, что здесь есть. Ну, как говорится, дом. Ну, как его можно назвать домом? Скорее всего, это какой-то сортир, наверное, местного разлива. Ну, ну, кстати, ага, крыша, друзья, крыша есть, на укрытие, друзья, нашел я, есть такое дело, то есть не надо строить с нуля, у меня есть укрытие, в котором я могу переночевать, нормально так я наплел, нормально, не просто, друзья, так я бродил, ходил, а набрел вот на такое жилище, и теперь здесь а, я могу... А, целиком и полностью построить уже кроваточку давайте ребят, нажмем на наш молоточек и построим здесь кроваточку кроваточка сюда идеально просто входит давайте ее вот сюда вот разместим опачки так подожди размещаю так не выполнит. в смысле какие какие уст... а верстак нужен ребят но верстак то у нас ведь это под крышей только дома вроде строится так давайте ребят верстак поставим мебель ремесло а, верстак это, ребят, зона, где мы можем после, после его установки творить какие-то наши действия. Я понял. Я вас понял. Так, давайте, ребят, сначала определимся, как все это делается. Повернуть. Давайте как-нибудь к стеночке аккуратненько поставим его на улице. Пускай на улице стоит. Вот. Понятно, что верстак должен быть под крышей, но мы его вот здесь поставим аккуратненько. Есть такое дело. Да, после установки, установки верстака у нас появляется определенная область вокруг него, где мы, я так понимаю, можем творить свои грязные делишки. И теперь, я так понимаю, мы можем поставить легонечко... Кроваточку. Где наша кровать? Давайте посмотрим. Мебель, кроваточка. Есть такое дело. Разворачиваем, поворачиваем ее. Вот так хочу, чтобы моя кроватка стояла здесь. И вуаля, друзья, есть такое дело. Кроватка на месте, давайте уже ее испытаем Так как мы в доме, установлена точка возрождения Есть, друзья, бинго, продолжаем потихонечку развиваться В алхимии, да, все, как говорится, постигаем сами Все узнаем сами, без какой-либо информации с интернета, с каких-то видосов Мы, ребят, все первопроходцами выполняем здесь сами Ну что ж, укрытие готово, давайте, кроватка должна быть рядом с костром Я понял, да, принял Давайте попробуем, организуем сейчас еще и костерочек Костерочек у нас где-то был в прочих и давайте мы сейчас организуем костерочек где-нибудь. А вот здесь пускай он будет, прямо возле нашего домика. Я надеюсь, я надеюсь, что у нас а, ничего не сгорит. Хотя я, ребят, могу себя поджечь, и у меня прям а, закрадываются смутные сомнения. Возможно, наш дом тоже можно поджечь таким образом. Все-таки давайте-ка я его подальше поставлю, а. Что-то как-то мне цикотно немножечко становится. Давайте я поставлю костерочек куда-нибудь. А, ну, допустим, пускай он будет вот на этом месте. Вот на этом пригорочке. Да. Пускай у нас костер будет вот здесь гореть. Отличненько. Вот. От костра мы получаем тепло. Да, вот досюда, кстати, достает костер. Я хожу здесь, баф сохраняется. Ну все же, давайте, ребятки, нормально уже отдохнем. Я уже задолбался ходить. А, пришло время отдохнуть. Ох, вот это блаженство. Вот это балдеж. Вам снится огромное дерево, простирающееся, его, простирающееся сквозь ночь. Одна половина его ветвей объята пламенем, другая покрыта зелеными а, листьями. Ну что ж, наш, наш персонаж хорошо отдохнул. И уровень комфорта даже какой-то у него а, повысился. Ага, бодрость, друзья. Смотрите, у нас появился баф. И мне срочно хочется посмотреть, что это за баф такой бодрости. Что за баф бодрости на нас? А, посмотрим. Бодрость, вы хорошо отдохнули, здоровье, выносливость восстановлены. Восстановление здоровья плюс 50. И восстановление выносливости соточка. Мм, неплохой, ребятки, баф такой, да? Я думаю, мне он определенно а, пригодится. Но меня интересует сейчас другое. Как мне можно ремонтировать свои поломанные вещи. Ремесленность только должна быть под крышей, мне тут говорят. То есть я с ним взаимодействовать не могу. Но если я его поставлю вот сюда домой, а я, наверное, смогу это сделать, я могу с ним взаимодействовать. Интересно, поместится у меня верстак или же нет сейчас в этом доме. Давайте попробуем, ребятки. Надо по-разному пробовать, тестировать и тогда нам будет всем а, счастье. Сейчас попробую я, ребят, этот верстачок а, поставить как-нибудь а, бачком. Вот он, ребят, наш верстак. А, и давайте попробуем повернуть, да, он сюда может поместиться, отлично, ребят, кровать и верстак в этом доме, если что, разместить можно легонечко, я хочу поровнее поставить, да, вот таким вот образом, чтобы нам хоть как-то можно было а, проходить, во, готово, да, опачки, отлично, верстачок под крышей, кроватка под крышей, и все у нас должно быть в шоколаде, слишком далеко, что далеко, слишком далеко, не пойму, мы от верстака стоим слишком далеко Так, стойка должна быть в, в смысле А сейчас она где? Какая стойка? Я не понял, ребят, комфорт есть а, Какая-то стойка, мне говорят, нужна Не понимаю Какая еще стойка должна быть в помещении? Может быть, надо посмотреть в, а, а, Вот в этих вот штуках какая-то стойка Какая еще стойка? Не пойму, мебель Это что такое? Стоящий деревянный факел Сундук почему-то я сделать не могу, но, скорее всего потому, что у меня нет на него а, ресурсов. Да, нужно много древесины. Строительство. Какая еще стойка, друзья? Какие-то перекладины. Это крыша конек, а деревянная дверь, деревянные ворота. Не пойму, про какую стойку вообще речь идет. А и подожди, а стойка для готовки? Стойка для га. А причем здесь стойка для готовки, вы ребят, скажите мне, пожалуйста. Причем здесь стойка для готовки? Не понимаю, у меня есть верстак Стойка должна быть в помещении И это, и это вообще-то не стойка, ни хрена, а верстачок Давайте попробуем, уберем и поставим его немножко по-другому Я попробую вот так сейчас поставить, но у нас тут кроваточка Так, а если мы... Подождите, а по кровати можно же ходить, нет? По кровати вроде можно ходить И знаете, как сейчас сделаем? Давайте уберем кровать М Да, все-таки... Так, хорош, хорош, хорош уже Так, ой ой, -ой. отсутствует чего-то там отсутствует требуемая ремесленная стойка, а, если у нас нет верстака, мы даже убирать, друзья, не можем, ладно, понято, принято, пока на улице поставим, так, и поставить, соответственно, я то, ту... а, нет, ну я же ставил, его. так, ладно, кровать убираем пока, и вот сюда вот тогда мы ставим наш с вами верстачок, прям в уголок, А вот, прям вот сюда вот, да, давайте, оп, не выполнены какие условия не выполнены, не понял, не хватает чего древесина вроде есть стойка для готовки какая еще стойка для готовки дождите я сейчас ставлю разве стойку для готовки нет не стойку для готовки я сейчас ставлю ее перный верстак так секундочку убираем этот верстак и ставим вот этот два верстака я так понимаю в одной области быть не должно все верно, ребятки, логически мыслим, и наша логика нас не подводит. И давайте проверим. Так, ну что ж, верст... Да, наконец-то, черт побери, я сделал это. Блин, какими же трудами а, это все делается, но я это сделал. И что, ребят, мы можем делать на нашем верстаке? Есть мотыга, а, фермерский инструмент для рыхления а, земли. Отличненько, какая-то у него даже циферка необходимый уровень чего-то там. Подожди, необходимо... А, какая еще стойка, не пойму, ребятки. Мне все время говорят про какую-то стойку. Uh, я не могу понять, что за стойку они имеют в виду. Дубина, это я все могу делать. Ну, а апгрейд, секундочку. Апгрейд вижу. Mm, ремонта я не вижу. А вот это что за мол? А вот этот молоточек я могу... Подождите-ка секун... Так, почищена холчевая туника. Это я понял. Починить предметы. А, ребятки! Чинить предметы теперь мы можем. Смотрите, как все легко и просто. Да, когда мы активировали верстак то у нас все, соответственно, заработало. Короче, теперь мы будем, ребята, ремонтировать все по максимуму. А, но у нас вопрос. Нам нужно, ребята, еще поставить кроваточку сюда, чтобы у нас все было а, в шоколаде. Я надеюсь, у меня сейчас кроваточка сюда поместится. Так, где у нас кроваточка а, прочее? Или мебель? Да, мебель. Кроваточка, ребятки. Давайте попробуем кроваточку впихнем. Нет, мне говорят, что нельзя не впихнуть невпихуемое. Или можно? Можно, походу. Ну-ка, секундочку, я вижу, что можно, давайте ее развернем, головой сюда, люблю спать к стеночке, а не на улицу, секундочку, сейчас мы все организуем, братишка, скрэч, и не такие выкрутасы творил выживал, как секундочку, ребят, надо поровнее поставить, вот это самый ровный момент, ракурс, и сейчас, о, Готово, черт возьми, есть И теперь посмотрим, можно ли спать Незанятая кровать, установлен точка возрождения Есть такое дело И мы, не, мы можем, ребят, в ней спать Не могу заснуть, а потому что я уже выспался а, У меня бодрость И из-за этого бафа, скорее всего, я спать-то и не могу Ну что ж, друзья, потихонечку разбираемся Да, потихонечку мы Правда, не нашими руками это построено Но, тем не менее, мы нашли халявное убежище Укрытие, в котором мы уже разместили Свой верстачок И теперь мы можем сделать здесь что-нибудь интересное. Мне говорят, что нужен уровень э, э, стойки 1, но у меня верстак вроде бы. Уровень стойки можно повысить, создав улучшение. Ага. Так, а улучшение, ребятки, у нас, я так понимаю, здесь. А, но, но, но, но, но, какие улучшения? Я ума не приложу. А, халчевая туника, это я понял. А, мы наводим и улучшаем. Секундочку, друзья, не пойму. О, уровень стойки можно повысить, создавая а, если я буду создавать улучшения, вот эти вот, да, например, для своего молотка, мне нужен камень. Давайте, ребят, попробуем, почему бы и нет. Давайте, ребят, наберем еще камня. А, а, подожди, у меня же есть куча камня. Чего вы тут мне говорите это сказочки они мне рассказывают. У меня есть куча камня, и мне нужно сейчас срочно произвести апгрейд, например, того же э, топора. Или, подождите, мне надо сначала, наверное, апнуть уровень стойки, а уже потом... Как апнуть-то, не пойму. Вот это что такое а, создать? Древесина. Это я создаю деревянные стрелы, каменный топор. Короче, друзья, пока что я не пойму, как увеличивать уровень а, стойки. Можно повысить, создавая улучшения. Но улучшения-то мне не дают никакие создать. Или же дают? Тут требуется второй уровень стойки. Мой же уровень первый. Короче говоря, друзья, я могу сделать сейчас, в принципе, мотыгу. Давайте попробуем, ребят, сделаем мотыгу. Посмотрим, что она умеет у нас. Отлично, новый принуд мотыга, выровнять землю, новое строение, ой, ой ой, ой, ой, Давайте, ребят, наверное, мы сейчас попробуем поорудованием этой штуковиной. Да, у нас все-таки, нам все-таки надо развиваться потихонечку. Так, что умеет делать мотыга? Она умеет выра... Ох, ничего себе, здесь терраформирование есть, я так понимаю, да? Смотрите, что происходит. Так, это что такое? Это мы можем выбрать поднять землю, это у нас, значит, первое, выровнять землю, поднять землю. И положить, проложить. Так, проложить дорогу, наверное, да? Давайте попробуем выровняем землю здесь. Так, чем больше мы стукаем мотыгой по земле, тем лучше, я так понимаю, мы выравниваем землю. Так, друзья, это гораздо интереснее уже. Выровняв землю, мы всегда можем расширить свой дом. Так, посмотрим, как же у нас наш персонаж выравнивает землю. Вроде все нормально, так это мы забираем деревяшечки. Деревяшечки надо собирать всегда. Да, они нам пригодятся для постройки. О, ничего себе! Мы уже, ребятки, научились обрабатывать землицу. Да, у нас, смотрите, как все хорошо. Я, наверное, вот здесь возле костра сейчас тоже все обработаю. Так, неподходящее место. Почему? Короче, ребят, когда мы обрабатываем землю под уже стоящими предметами, наши с вами предметы... А, типа вот костра вроде как а, висят а, в воздухе. Так, появился ворон, здорово, давно не виделись, чувачок. Давайте посмотрим, что он нам интересного расскажет. Привет, вы создали мотыгу. Этот инструмент используется для возделывания почвы, а также идеально, идеальное дополнение к молоту. В смысле... Идеальное дополнение к молту. Используйте его, чтобы расчищать землю и изменять ландшафт. А, строить на ровной местности гораздо проще. Да, но я, в принципе, и без тебя это знал, пернатый ты мой друг. Спасибо тебе большое за такую расточительность. Спасибо тебе за потраченные слова, блин. Так, ладно, давайте, ребята, уберем сейчас костерчик. А, он здесь как-то не совсем корректно стоит. А, так, секундочку, что у нас там осталось? А, мы это все забрали. И давайте попробуем еще поработаем мотыгой. Хорошо, ребят, работаем, но на работу требуется выносливость Я смотрю, наш персонаж потихонечку устает, когда мы расчищаем и равняем эту землю Видите, ребят, усталость заканчивается, мы бесконечно это делать не можем То есть там бездумно тыкать как-то и строить Мы это делаем только постепенно Так, отлично, ровненько вроде все, четенько Так, древесину забираем, это что, камушки у нас такие? Давайте заберем камушки Камушки всегда у нас в почете пригодятся. Это тоже мы забираем. И давайте продолжаем дальше, ребят, исследовать мир Валхейма. Что нам дальше, ребят, необходимо? Здесь, как таковых, подсказок, как мы видим, нет. Типа, иди туда, сделай топ, принеси все и так далее. У нас есть цель это вот этот вот монстр под названием, подожди, это прошлое место моей смерти, это не монстр. Есть вот эти камни, есть у нас Эйктюр, мы, мы к нему попозже немножечко э, сходим. И есть у нас, ребятки, просто-напросто мы со своими амбициями. И больше ничего, то есть мы можем пойти поохотиться, мы можем пойти половить рыбу, наверное, или же мы дальше продолжаем развиваться. Конечно же, ребят, продолжаем развиваться. И строить наше а, жилище Зритель, ты еще не поставил лайкос? Прожми, пожалуйста, лайкосик Поставь большой палец вверх Мне очень нужна, важна твоя поддержка А, братишка, Скретч взамен будет радовать тебя Годными крутыми видосами по самым разным Современным видеоиграм На моем канале Ура, Игра, их уже огромное количество Переходи, смотри, приятного просмотра И спасибо тебе большое за поддержку Ну, а мы, друзья, продолжаем играть Давайте посмотрим, ребятки, что еще можно сделать В дополнение, в дополнение к молоту, мне сказали Можно использовать наш с вами мотыгу. Так, стоящий деревянный факел я могу сделать. Давайте попробуем осветим а, тут немножко территорию. Так, ну домик у меня есть, и я думаю, что надо, наверное, его потихонечку как-то а, расширять. А, ломать стены мы можем простыми движениями. Но прежде чем ломать, ребят, давайте сначала сходим за деревом. Нам необходимо дерево. Блин, здесь как-то неровно. Давайте еще побольше разровняем. Так, а на правую кнопку? Ну, на правую кнопку мы выбираем. Так, поднять, кстати, землю можно. Если мы нажимаем поднять, то наш персонаж просто вот так вот поднимает землю высь. и давайте посмотрим третий режим проложить а, не понял так еще раз не понял еще раз друзья не пойму что за проложить а что это мы прокладываем так что-то у нас меняется или не меняется а, а, все, когда мы, ребята, режим проложить используем, у нас просто-напросто а, наш персонаж тарит тропу, то есть он не поднимает, не, а, не убавляет количество земли, а он просто начинает вот таким вот образом а, тарить а, тропочку, да? то есть убирает траву и... Таким образом мы будем понимать, что здесь у нас дорожка и можно туда а, сходить. Принято, понято, черт возьми, это все легко и просто делается. Но мне сейчас нужно выровнять вот здесь еще немножечко. Да, давайте подровняем побольше территории, чтобы мы могли здесь нормально а, построиться возле водички. Прям, да, обожаю жить возле водички, да, зная, что у меня есть дополнительный ресурс. Например, какая-нибудь рыбка здесь точно, по идее, ловится так Ну что ж, друзья, пойдемте сходим за деревом немножечко Да, у нас дерево всего 16 И нам кое-какие кое на вещи не всегда хватает Давайте займемся вырубкой леса Здесь, кстати, тихо на этой опушке, где я поселился, точнее, в этом месте, на этом берегу И можно спокойненько заниматься своими делами Я надеюсь, у нас, у нас вот эти пеньки трухлявые отвлекать не будут Так, а если я на дом срублю дерево, что будет? Мой дом развалится или нет? ха <свист> вот это, ребятки, риторический вопрос. Так пошло дерево, пошло, пошло, пошло. Опачки! Хорошо, что на меня не упало. Да, очень хорошо. Кстати, я там тоже деревья рубил. Надо будет сходить, кстати, доски забрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, это что такое? Вот это что, это чё, ребят? Я сейчас только что поднял голову вверх, и я просто ошарашен. Вы посмотрите, что у нас наверху. Это что это за корни такие, или ветви, или что это такое? Похоже, ребят, на какие-то реально гигантские ветви. Вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Я-то думаю, что у нас в облаках. А это, ребят, похоже, какие-то ветви огромного э, дерева. Ладно, не будем отвлекаться. У нас здесь есть более примитивные земные дела. И давайте уже э, займемся ими. Так, бревно надо, конечно же, расколоть на части. Давайте уже э, займемся этим, да, нам нужны бревна, нам нужны доски для постройки дома, да, вот этот маленький домик, конечно, хорошо, о, раски, раскололи на два, этот маленький домик, конечно, хорошо, но нам его будет недостаточно, да, для выживания, у меня, конечно же, большие амбиции, и я планирую построить нормальный себе э, домище, так, отлично, древесинка есть. Давайте дальше, продолжаем, работаем, друзья, работаем, мы же чертовы лесорубы, а лесоруб что должен делать? Лесоруб должен рубить а, в лесу, вот мы этим сейчас... и из... Стоять, блин, у меня уже одно дерево, да капец, стоять, говорю, у меня уже одно дерево таким образом от меня убежало, да, и повлекло за собой нехорошие... Так, я так и знал, что ты когда-нибудь объявишься, а ну канай отсюда, канай отсюда трухлявой! Я так понимаю, если я буду часто слишком злоупотреблять рубкой леса, скоро эти трухлявые пеньки сюда приведут какого-нибудь папку бородатого, да? Какого-нибудь вообще жесткого. И тогда мне точно наваяю здесь по полной. Так, ладненько. Пока такого, думаю, не произойдет, мы пользуемся а, случаем. Так, собираем все, что есть. А, собираем вот эти вот камушки. Ой-ой-ой, сытость. А, сырость на меня напала. Да, не, нельзя, ребят, ходить долго в воде. Особенно, ребят, не советую ходить в воде перед наступлением ночи, потому что вы будете заболевать. Да, на период действия вот этого бафа сырости. Так, ну что ж, продолжаем. Так, дерево одно мы порубали. Да, я, ребят, схожу все-таки за теми, теми деревьями, которые я повалил. Нехорошо оставлять деревья а, поваленными, ребятки. Надо беречь и уважать природу в первую очередь, поэтому мы сейчас сходим. Вот туда вот обратно и заберем все, что мы там испоганили Так, по пути, конечно же, будем собирать камушки Отлично, ребятки, собирательством занимаемся сейчас Надо собирать все ресурсы, которые попадаются на нашем пути Так, грибы, грибочки пригодятся, хорошо Так, здесь у нас что такое непонятно пока а, Непонятненько Стараюсь, конечно, собирать все, что попадется на моем пути Кто здесь? Кто здесь? Я слышу, кто-то шушит. Так, ну этот камень мне дал совет дельный Да, я им воспользовался уже, спасибо тебе большое Камушек Идем на бережок на наш Я иду, ребятки, так, хорош Это олени так кричат? Какие-то странные у них тут олени У них какие-то странные человеческие голоса Они как будто смеются, как люди Так, где то дерево, которое я здесь повалил? Мне срочно нужно очистить природу, ребятки Я не люблю загрязнять природу, поэтому я иду сейчас Свои косяки все убирать Так, отлично, вот, ребят, то место нашел Здесь еще было много жаб да. Так, хор хорош уже от меня уходить, блин, не в рукопашную. Да капец, дайте мне, ребят, дорубить уже дерево. Дерево от нас уплывает, как вы видите. Но мы можем, да, ребятки, физика работает. Мы можем спокойненько. Это дерево. Ой-ой-ой, смотрите, что творится. Подождите-ка, когда мы взаимодействуем с деревом, у меня отнимается ХП. Мы можем, ребятки, спокойненько. Да, нифига себе! Я-то думал, наш бравый парень. Он слабачок, да дохлячок. А он, смотрите, такую лисину просто взял и вытащил в одного. Все, ребят, ох ты, вот это долбанул. Отличненько, ребят, забираем ресурсы. Второе дерево я тоже сейчас раскидаю, потому что надо все собирать сполна, ничего не оставлять. Да, будем беречь природу, еще раз повторяю, да. Берегите природу, ребятки, вашу мать, потому что природа это такое дело, что надо... Кто же, если не мы, ее сбережет? Так, все, ребят, забираем мы отсюда полностью все то, что мы здесь нарубили и идем обратно к нашему жилищу. Кстати, пока идем, ребят, можем наслаждаться местной, как говорится, флорой и фауной. Очень разнообразен мир Волхейма. А пока что вокруг нас бегают всякие разные животные, да, всякие разные птички летают, иногда попадаются кое-какие недруги. Но все это, в принципе, пока на раннем этапе нашего развития терпимо. А с этим, как говорится, можно жить. Естественно, за оленями я сейчас бегать не буду. Я когда себе сделаю лук, тогда я открою небольшую охоту и буду уже отлавливать этих паразитов, потому что здесь их очень много развелось, а Парочкой, если убудет, то я точно думаю, популяции здесь не убавится. Ну что ж, идем мы, ребят, домой обратно. Да, мы поселились все-таки вот на таком небольшом островочке, как я понимаю, да. А, тут, как говорится, бо... тут у нас походу болото какое-то. С этой стороны вода, а с той стороны вода. Похоже, ребята, это какая-то у нас хижина какой-то ведьмы. Раньше тут, наверное, жила ведьма. А не придет ли эта ведьма ко мне в процессе? Вот это, ребятки, большой вопрос. И мне прям... И меня прям эта мысль сейчас заинтриговала очень сильно. Ну что ж, ребятки, на этой торжественной ноте мы, наверное, будем сегодня заканчивать наше с вами прохождение и выживание в волхемии. Если же вам понравилась серия, то, пожалуйста, прокомментируйте, поставьте лайкосики. Давайте наберем на эту серию хотя бы 50 лайкосиков. И, братишка, Скретч будет с большим рвением пилить видосики по волхему, по этой. Новой игрушечке, которые, ребят, можно найти а, в свободном доступе для скачивания. Все ссылочки есть в описании под данным а, видосиком. Переходите, как говорится, а, пользуйтесь не за что. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся. Продолжение следует.